Мы говорили о единстве, а давайте теперь поговорим об обновлении. Знаете ли вы значение слова Ханука? Это и есть обновление. Согласитесь, что праздник обновления, ну, это уж напрямую к нам, ко всем нам. Когда-то один человек, споря со мной, он говорил, слушай, мне не нужно никакого обновления, я хорошо живу, я хорошо упакован, я не хочу... Никаких обновлений. Я ему сказал, вот сейчас как раз и произошло обновление. Какое, я спросил он? Обновление в том, что вы приняли решение не обновляться. Обновление ⁇ это как раз и есть постоянный процесс в нашей жизни. Это смысл жизни. Так вот, ханука, обновление. Я хочу сказать вам о центральной. Девятой свече в восьмисвечнике. Она называется шамаш, слуга, служка. Вы заметили, что все свечи зажигаются именно этой свечой. И это прекрасный символ. Это Всевышний, пославший нам свой огонь. Ханука, праздник обновления.